Рассказывала старуха. Ох, жили там мы как плохо. В стране то война, то разруха, то не родилась картоха. Сюда не ходи, там не суйся. Везде-то нас обижали. Чего же тогда вы, бабуся, в Америку не убежали? В Америку что не бежали? Да там же одни халдеи. Чилийцы и негры с ножами. И эти, ну... Хемину Гей.